Добрый день, уважаемые садоводы! С вами сад Хризантем. Рассматриваем способ укоренения черенков в малообъемной таре. В данный момент, вот, смотрите, у нас кассета 9. Обязательно обязательно сорта подписываем. Потому что каждый сорт, не, не то что не даже не каждый сорт, а группа Хризантем формируется по-разному. Если крупноцветковый, там убираются боковые бутон, если веточный, это верхний бутон. Мультифлора, посадки, это тоже играет роль, на какое расстояние вы посадите. Если вы перепутаете сорт и, заместо, если вы перепутаете сорт, и взамен кустовой высадите плотно мультифору, например, через каждую 30 см, то у вас никогда не будет красивого ровного шарика. Но, в принципе, не об этом. Принцип этого, этого черенкования. Малый объем земли, вы ставите большое количество черенков. Итак, малых объемах зачеренковать много черенков. Я вам показываю все способы, не промышленные, не производственные, а именно как в домашних условиях, в квартире или в частном доме, не имея возможности больших площадей, успеть ли, не имея возможности больших площадей, сделать себе рассаду хризантемы, чтобы это было удобно, возможно, и в то же время места хватило на помидоры и огурцы. Итак, каждую кассету мы поставили несколько черенков. Вот в этой три штуки. Можно три, можно четыре. Вот они. Все они уже укоренились, пускай корешки еще не совсем. Большие, но уже есть. Что мы делаем? И сразу показываю, что мы делаем дальше. Учитывая, что площади у нас мало, мы не пересаживаем сразу и в большие горшки. Тем более черенки маленькие. Им нужно время для того, чтобы они нарастили массу, нарастили корни. Поэтому высаживаем также маленькие горшочки или стаканчики. В дальнейшем мы перевалим их в большую тару. Не углубляем сильно, не надо углублять. Вот примерно вот так вот земли, почву, Примерно вот так вот грунта насыпаем, чтобы сверху еще было сантиметра два. Ставим черенок. Присыпаем и уплотняем. Не сильно, не сильно придавливаем, просто уплотнили, чтобы оно держалось. Не углубляем. В дальнейшем, во-первых, для чего это? Вы, когда будете поливать, у вас не будет вода стекать с горшка вниз. Если вы прям по уровню земли сделаете, у вас с поливом будут проблемы. Так вы аккуратненько в горшочек немножко поливаете. Первое время я бы рекомендовала не поливать, а просто прыскать дренаж стаканчики обязательно вот видите провесь? все мы ставим эти стаканчики какую-то определенную тару мы ставим эти стаканчики какую-то определенную тару вот так вот например Стакантики можно и прорезать, или делать дырки, посредине дырочку делать. Это уже на ваше усмотрение и на любителя. Нижний, нижний листик можно убрать, если он у вас подпрел. Еще раз повторяю, вот буквально 2 сантиметра. Так вот, и присыпали, уплотнили, поставили. Вот такое вот маленькое приспособление. Можно взять, если у вас нету прысковки. Если у вас лейка большая, там, например, неудобно. Там со стаканчика, с кружечки. Скорее всего, многие это знают, но на всякий случай все-таки расскажу. Маленькие бутылочки, просто пробку не до конца закручивайте. И смотрите так, чтобы вот она у вас только слегка капало, Сколько вам надо. И вот так вот стаканчиком можно сразу немножко полить. Все, у вас это и в стаканчике, и лишнее вы не перельете, потому что поступление воды маленько идет. Вот смотрите, видите, сколько я надавлю, не знаю, видно, не видно, как это сказать. Вот так вот, как вы надавите, столько и у вас и потечет. выставляйте и обязательно подписывайте. Накрывать или не накрывать, это решение за вами. Если у вас в комнате тепло, умеренная влажность, то можно оставить открытыми, пускай они климатизируются. Если вы считаете, что у вас суховато и довольно-таки прохладно, можно накрыть пленочкой хотя бы временно. Все, удачных всем посадок!